Всем приветик! Сегодня тема «Смысл карточек» смотрим. Тень настоящего. Возможно, вы живете в прошлом или думаете о будущем. Начните жить сейчас. Именно сейчас. Начните ценить все, что у вас есть именно в этой жизни. Именно сейчас. Также вы должны понимать, что нужно себя быть настоящими. Относитесь не так вот прям наиграно, не нужно надевать никакие маски, не нужно себя что-либо там представлять, либо же пытаться показать или быть похожими на кого-то. Будьте настоящими. Станьте именно теми, кем вы являетесь. Всем пока!